Всем привет, дорогие друзья, как всегда, с вами Маша, и сейчас мы едем делать квесты, как всегда, пешком, и почему за мной никто не едет, все сели на перевозку, и просто живут здесь, короче, это все дело обидно, ну ладно, давайте проходить эти божественные квесты, ах, как нас останавливается. Мария, надеюсь, тебе нравится на ранчо Старшайна. Ты прошла как раз вовремя. Я только что закончила все свои дела на сегодня. Поговори с Джошем. А, поддерживать работу раньше непросто. Нужно ухаживать за лошадьми и кормить их. Готовить арены для соревнований. Не говоря уже об этих хостиков хулиганах. В общем, забот у нас полно. О, господи, мне это кое-что торговое показалось. Но она того стоит. У меня душа радуется, когда я вижу, как всем нравится наш уголок Мюрвика в стиле Вестер. И что может быть лучше, чем чувствовать себя как дома? А как тебе наша раньше, подруга? Ладно, она чудесная. Отлично. Ты прониклась духом Дикого Запада, верно? Нет. Я часто тебя здесь вижу, ты настоящая девчонка ковбой. Кстати, наконец-то нас спросили нашего мнения. Они типа вот Ну ты вот так вот, ты вот так вот. Да? Я тебя даже не буду спрашивать, его. А ты уже вот так. Не за что. Спасибо. Чем планируешь заняться? Мы с Перл Харт собирались отправиться в поездку по маршруту в долине. Хочешь к нам присоединиться? Отличный день для прогулки верхом. Правда, там вдалеке виднеются тучи. Но будем надеяться, что они до нас не дойдут. А, поезжай по маршруту с Джошем и Перлхар. Постоянно хочется прочитать Перл и Харбор. Капец. Ну, камон. Камон, шустрее. Пожалуйста. Пожалуйста, шустрее. Пожалуйста. Прошу тебя. Так, мне только что показалось, что у меня не записывается видео. Ну, я чекнула, все нормально. Или звук не записывается. Ой, короче, неважно. Обычно в это время дня мы с Pearl Hard тренируемся. Это так захватывающе, ты поднимаешь пыль на арене, а все вокруг тебя поддерживают. Я хочу, чтобы у каждого была такая возможность испытать это чувство. Вот почему я устраиваю столько мероприятий в стиле Веста. Ни разу не видела. Придурок. О, господи. Шустрее. Шустрее. Смотри, Арисию быстрее иду. Шустрее. Давай. Давай. Давай, давай, давай. Не хочешь разговаривать, так скажи. Тогда это уже пофиксит. Раньше я буквально жил с соревнованиями. Ты встаешь, Мария, постарайся нас догнать, а ты отстаешь. Господи, придурок. Скачки вокруг бочек, гонки с огибанием стойки, все такое. но ка вот да, я... Да пошел ты в жопу. Ну. Ну. Давай. Давай. Ой-ой-ой, ой куда-куда-куда -ой -ой -ой. ой -ой -ой. тебя унесло? Я бы вчера любовь, плате за вас. Дома в Айомим я тратил много времени на дорогу между состязаниями и помощь папе по уходу за животными. Но когда я приехала к маме в Канаду, у меня появилась возможность сбавить тент и оценить все величия природы. Понимаю, звучит... В жопу иди. О, там миска ми. Миска ми! Миска ми! Миска, миска, миска! Миска ми! Миска! Миска. Миска, я же сейчас квест провалю и просто... Слушай, ты меня это не настраиваешь это делать. Миска. Мисочка. Тарелочка с виска Вот классное место для привала. Давай отдохнем сами и дадим отдохнуть лошадям. хорошо. Как скажешь. знаете что? Я с того момента на видео а, вырублю музыку, вот как мы сейчас приедем. Потому что. Ну, да. И будет а, музыка игры, потому что, ну, да, мне кажется, тут что сейчас что-то такое красивое играет. Хотя, бы, возможно, разработчики сказали, Ха! Ничего здесь не будет играть. Идите вы в одно место. На что надеялась? Дурочка. Не, я прям сейчас сделаю. А где музыка? Она спасла да? Нет, конечно, все понимаю. Ай, дурак какой-то. Но где музыка? Мне кажется, я что-то слышу. Когда я здесь среди ели, я часто вспоминаю, как впервые встретил мою дорогую Перл-Харт. Мистеру Морланду сообщили, что я случайно. В Аминке я проводил много времени с Путерхорсовы, так что решил попробовать помочь. Я высадил ее, когда она пряталась в лесу. И в тот момент, когда я положил руку на ее холку, я почувствовал ту самую связь, которая, так говорят, на юрвике... Как so, можно было случайно нажать на левую кнопку мыши Маше? Мы сразу же подружились, я словно нашел недостающую часть себя, я думаю, что это был дух Запада, который звал меня домой, моя мечта создать уголок в духе Гидикого Запада на Юрике. Началась с иногда я скучаю по мингу, да, и по Канате, тоже скучаю по своей семье, Мистер Петерсон очень тупор ко мне, но я не хочу навязываться, у него ведь есть своя семья, меня пока вполне устраивает быть просто ковбоем. Вот хорошее место для отдыха, я люблю сюда проезжать во время конных прогулок. Ох, я надеялся, что этого не произойдет. Тучи приближаются через минуту на нас подъется дождь. <свистит> Скачай апартамент раньше Старшайны. <свистит> <свистит> Давай, миска, гони, миска. <свистит> миска, гони. миска? О, -о, о, о, о, о! Музыка! Да! Да! Лайон <свистит> <свистит> <смех> так, если гонка закончится до того, как запьется uh, Lion's Stale, я буду очень злой. Да в смысле? Я так и знала, что сейчас что, что-то такое случится. Я так и знала. Скажи ты, что мы потерялись, да? Потерялись. Подожди, что-то не так. Кажется, первый Heart поскользнулась. Она обычно прекрасно выполняет! Влезящую остановку! Он обокрой земле это делать опасно! Кажется, педняжка поранилась! да? хромает! Я позвоню Карлу и спрошу сможет ли он нас забрать? Даже колеса не крутятся! Капец! Для чего мы должны? Привет! Что тут у тебя случилось? Это что такое? Почему глаза такие красные? Что-то только за компом сидел, да? <смех> Мы мчались то раньше не хотели промокнуть, первый Харт поскоро со потерял подкову. А, еще подкову потерял, вот <смех> умный. Мчались, в такую погоду, Джош, ты ведь и сам понимаешь, и посмотри на себя, да, ты промок на нитке. Запрыгивай. А на нас насрать. Да, на нас насрать, понятно. Все понятно. И, и ты тоже. А, и ты тоже, ну ладно. Мы же не хотим, чтобы с твоей тоже самое случилось. Спасибо, сердечко. На этим я бы боялся на таком ехать. За что сейчас было? Что Я бы на таком очень сильно боялась ехать. Спасибо, что подвезли, мистер Петерсон. Я <свят> за что, сынок. И что я тебе говорил? Называй меня Карл. Вам обоим лучше отвести лошадей в стоило и пойти в дом, пока вы не промерзли до костей. Вот это было приключение на первых кажется порядке. Встретимся внутри. Согрейся в доме мистера Петерсена! опа опыт, топа, опыт. опыт, опыт. Стоп, это нам так мало опыта сейчас дали? А пофиг, походу лагануло, и нам ничего не дали. Такое у меня было часто за всю жизнь, поэтому... Знаете, ребята, надо, нужно следить. Надо реально не дают. Я прям без шуток сейчас. Миска, давай, миска, давай. Миску запитаем. Мисками, не туда, мисками сюда. Вот лука и далось. Я просто, любо... я просто любовался комнатой. Я быстрее то все для моей Изы. Она скоро вернется, я знаю. Она уехала и довольно давно. Она у меня девушка слетает. Выглядит здорово, мистер. То есть Карло. я уверена, что лить тут будет очень уютно. А ты что думаешь? Стоп, мы, кажется, толком не знакомы, да? Я Карл Петерсон, папа Лизы, владелец ранней старшами. До да, постройки раньше я был твердо намерен браться с этого проклятого острова, после всего, через что нам с Лизой, с Лизой пришлось здесь пройти. Но Лиза была так счастлива на Юрвике, что я просто не мог, Увести ее отсюда, так что я смотрелся и решила извлечь максимум пользы ситуации И дать моей семье дом, который был так... ой, нам так нужен. Вот как появилось раньше совершенно, разумеется, в этом не очень помог Джош. Надеюсь, что вам нравится то, что я читаю очень быстро, потому что видео будет очень долгим. Так что ты думаешь о том, что я сделала в комнате Как считаешь, ей понравится? Неплохая попытка. Да, она идеальная. О, какое облегчение! Я ужасно волновалась, не могу сказать, что я хорошо разбираюсь во всех этих дизайнерских штучках, штуках, но зато здесь ее гитара и все ее пластинки, разумеется. Мм, <звы> как деревня. Вообще, это такой дизайн, такой интерьер, аж я аж офигела. А когда Лиза должна вернуться, от нее есть какие-нибудь новости? Она вернется со дня на день, могу поспорить. Уж я-то знаю свою изу, лучше всех. Она порохает, сломая бабочка. уверен, что когда она вернется, то будет рассказывать не болится про свои приключения. Скоро, очень скоро, надеюсь. Офигенно. В скобочках, что за дичь? Стоп, я вижу здесь свое отражение. Понятно. Так, вы сразу... А там что? Ясно, слишком жирное. А это чё? Здесь чё? Угу. Так, мне нужно вернуться к делам. Может, что все смотреть, но не открывай коробки. Максима... Сулочь! Нет! Только не это! нет! Нет! Нет! Нет! Что купить? Что купить? Что купить? Что купить? Вот это. Все, хорошо. Что делать, что делать? Что мне делать? Что мне делать, А, все, типа, нас послали, да? Сказали все. А мы так просто не сдаемся. Так, я так понимаю, на раньше совершенно нельзя переночевать. И на ферме Стива тоже больше нельзя переночевать. По-моему, да. Поэтому сейчас поеду. Куда поехать? Не знаю. Сейчас придумаю. Мм. форпинту. Или у Стива сейчас можно опять началась. А, нет, вам нельзя. А в звуках это до сих пор молнии почему-то. Непонятно почему, но и ладно. Это новый прекрасный день. Ура. И я как плохо воспользовалась два раза перевозками. Мне кажется, что сейчас у меня будет беда с шиллингами. Поэтому их можно хватит выбрасывать. А -а -а -а -а. Куда? В дом. Хлеб, а где твой хозяин? Хозяин пропал, да? Все понятно. А нет, вот хозяин. Меня выгнали на улицу. не понял чё за юмор А, я перезайду я надеюсь что теперь-то они да, пустят меня в свой дом хотя кого я обманываю не пустят Скажет, пошла ты. Знаешь, куда? Девочка. Скажет, мы сломали квест. Мы тебе. Больная. Больная квест же там. еще и без лошади, больная на голову, господи. Привет, ты как раз вовремя случилось что-то потрясающее. А, Лиза дома. Поговори с Жошем, папа. Раз в это не чудесно, Лиза наконец-то увидела раньше сожаление плоды трудов ее папы. Смотрите, какая-то кудряшка милая. Нет, это не только моя заслуга. Ты тоже отлично потрудился, сынок. Спасибо, Карл. Лиза сейчас устраивается в своей комнате, но я уверен, что она будет не против компании. Uh -huh. Да, наверняка в последнее время она, так молча она такая молчаливая, мы с Леми хотели показать ей раньше, тем более, что мне не помешала в вверх комнат. Она просто ушла в свою комнату. Мэри, можешь посмотреть, какая-то? Хорошо, бегу. А, моя ложь, спасибо за помощь. бежим бежим бежим бежим бежим бежим опять не туда ничего мы занимаемся скульптурой мы бегаем пешком и теперь меня наконец-то пустили в этот дом даже обоев нет Ну это, ну как-то Я-то не могу. О, боже мой. Это мой папа велел. Это мой папа велел теперь меня проверить. Он такой мнительный. Можешь пока здесь смотреться? Теперь все на своем месте, но мне нужно еще ко всему привыкнуть, наверное. А в комнате Виза. Опа, опа. Белка все еще там. Она прошмыгнула, когда я открыла окно для Страшана, Она стучала головой в стекло и требовала, чтобы я его впустила. Страшана, я же тебе говорила, что в твоем мы в комнате не поместимся. На что ты намекаешь? Почему я с ним ты не могу поговорить? Мария, можешь подвинуть ко мне печеньки Star? Я небольшой любитель яблок. Печеньки куда лучше. Вкусно еще у тебя будет ламинит. Mm. Моя верная гитара. Это шестистронный акустический Мартин Гейл. О, Мария Гей, опять вместе с вами. Знакомьтесь, Мартин Гейл. Из техасского Тика. Лучший инструмент на свете. Мы через много вместе прошли, хоть эта гитара видела времена и получше. Я не про меня, ее нет какую-то другую. Пока что моя книжка поставата, когда приедет, Линда все изменится. Смотри, она уже зла. Дала... меня есть манги прогрессированные стрины. Господи, Линда предлагает перейти в них на Хэллоуин, Алекс, категорический бла-бла-бла. Жуткий на милый праздник. Это моя коллекция пластинок, она досталась мне от Ма. ба Можешь включить любимую песню и почувствовать себя как дома. А как не включить? А, теперь мы с тобой ложимся на кровать, да? Шутка. Это плюшевая игрушка в виде меня от сходства потрясающе. Верно, это Линда сделала. Ему удалось передать игонек глаза в глазах сияние гривы, а сделать это непросто. Да вообще, один в один. В скобочках нет. Кого еще проверить-то, А. Че? Че? Знаю, это очень странное место для банана, это пределки папы, у нас есть штука оставлять банан. Сейчас сколько пойдем, пока другой заметит. Хорошая попытка, папа, но я могла и лучше. Но я могу и лучше. Так. Что за опять телепортация? Мне понравилась моя комната, и я очень ценю все, что сделали папа и Джош. Но я поняла, что не так, раньше нет места для памяти о моей маме. Но с чего же начать, наверное, надо подумать о том, как я обычно вспоминаю маму. Каждый год на День мертвых мы делали алтарь из бархатцев и готовили три чашки и пели любимые маминой песни. Это мексиканская традиция, которую мама рассказывала мне. Возможно, стоит устроить здесь, на ранчо, святилище, когда мы с папой можем пойти, когда захотим подумать о маме. Отличная идея, я могу помочь. Это, например, мой ролик про это, когда я в басовке зарубежного сериала играла. Отлично, я могу помочь, тупо типичная я. Отлично, я в деле. Это очень много для меня значит. Большое спасибо, Мария, за дело. За дело, за дело, за дело, за дело. Итак, нужно устроить святилище для мамы. Нам понадобится бороться с и нужно найти место для святилища на раньше. Э -э, исполни... угу. Ой-ой-ой. корова. Бежи! А где еще? А где Лиза? Может быть она заблудилась мне помочь? А... а сколько нам еще бегать? Какая грустная! Угадай, ты уже все собрала, как тебе это удалось? Ну да никак. скульптура занимаюсь постоянно, постоянно, постоянно, постоянно. Видишь, видишь, видишь, видишь. Прикольно, эти. Ой, как прикольно там все. Ладно. А Давай, бегом. Ты пишешь за мной, да? О, какая то хорошая девка. Давайте я сделаю скриншот. Мне так нравится. Вместе с ней. Нет, только не так. Надеюсь, что то, что превью выйдет нормально. Ладно. Давайте. М -м да, у меня запись идет. Ай-яй-яй. Да -мо, что я делаю? Лё. Я ничего не прочитала. Давайте не будем читать, ну, потому что здесь как-то не очень интересно. Но когда мы найдем уже на нужное место, она типа скажет уже нам. Здесь очень красиво видно, стараться совершенно она чувствует. -а -а. все понятно. Значит, тебе туда вниз. В вниз тебе надо. Ой-ой-ой. А где? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, куда я ее завела? Что вы здесь делаете? Ой-ой-ой-ой. Упс. Что мне комментировать? Основ. Здесь красиво, цветочные поля, видно, рекусированные. У меня был. У, у меня были его размышления насчет, насчет слов именно вот то, что она сказала. Но почему я приехала сюда? Я думала, что, может быть, мы что-то поменяли. С... А там ничего не поменяли. сказали, все. Вы заехали. Вы полнейшие идиоты. Ребят, кому-то же в таких штуках всегда с первого раза находишь э, то, что надо, Маш. Почему-то сейчас вообще ничего не можешь найти. Ну, если она скажет, дует ветер. мне не говорят, что она скажет, что здесь идеально. Не понимаю а? уже ничего. Думаю, это то, что нужно. Только посмотри на дерево, цветы и видно раньше. Мне понравилось. Заголов строим сути лишь и здесь. Слава богу, то, что это не с последней попытки. Эй, Лиза, ты в порядке? Оставимся в комнате Марии, думаю, Лизе Нужна минутка, чтобы прийти в себя. Че? Да ладно. Я думала, нас опять не пустят. Мне нужна была передвижка в последнее время, как все довольно сложно, но сейчас мне лучше. Можешь узнать что-нибудь о моей маме, прежде чем мечать. Эээ... Твое любимое воспоминание? Мое любимое воспоминание о маме, так то много, но есть одно особенное. Я помню, как сидела у неё на коленях, когда научила меня играть на пианино. Все и на утро не свет порнет колоком то её волосы щекотали мою щеку. Хвост? А я хвостиком щекочу Когда она наклонилась, пальцы летели, э, летали над клапишем, мои а я движения. Мы нашли отличное место для святилища, собрали Бархас и подняла, скажем, скажем, папе и Джошу, что все готово. Украсть в святилище значимые вещи. Значимые. А какой именно? А не А выйти можно? Спасите! Не отпускают! Фух. <смех> рано было паниковать мы справились папа я поняла чего не хватает на раньше Место памяти о маме Мария и я собрали барбасы, чтобы сделать алтарь, и не нашли идеальное место для святилища, теперь нам нужны какие-нибудь значимые вещи для украшения. И за, я сейчас заплачу, у тебя такая добрая душа, мама, бы с тобой гордилась, у меня есть подходящая вещь для святилища, наша семейная фотография, давайте подождем, давайте подойдем, давайте пойдем в святилище и положим туда эти вещи, Джош, мы будем рады, если ты присоединишься, и ты присоединишься. Папа, можешь рассказать нам немного о маме? Наверняка Джош и Мария с удовольствием послушаем. Чего вы начать мама Лиза Эликсиа Мара Мария Петерсон? Оу, Мария Эликсон? Как я ее называла, была, она была, наверное, самым правым человеком, который когда-либо встречал. Разумеется, я любила ее за это, Она всегда знала, кто она и чего хочет. Я всегда буду этим восхищаться. Моя Она всегда была такой энергичной, пела, танцевала, насмехалась, ездила вверху тархом, если с Лизой так грустно, что самой разнерадостной девушки, которые когда-либо с нами. больше нет. Лиза, если я буду продолжать, что ты увидишь, как твой отец плачет, Джордж, я смотрю, ты тоже принес что то покажи нам, что это. Да, у меня есть. Тоже есть что то, -то светили. что я несу? Этот камень, который пыла мне мама, прежде чем я приехал в Юрвик на Юрвик. А ты что, подглядываешь дура? Yeah, Мы взяли. Блин, это же дура, я. А, я и есть дура. Мы взяли его в национальном парке гранд Титон, давно, когда мы шли домой, и потеряла его и плакала всю дорогу домой, yes, но она вернулась so. на по нашим следам, нашла тот самый камень, она не сохранила его и решила отдать мне тот момент, когда мне это было по-настоящему по нужно, я получила его в тот день, когда я покинула дом, чтобы приехать на yes, Она напоминает мне о том, как мама меня любит, и о том, что она сделала бы что угодно, лишь бы я был счастлив. возможно, она будет напоминать о себе о том же Лиза. Джош, mm -hmm. это невероятно, спасибо, ты так помог моей семье, строго вроде и был рядом с папой, пока меня не было. Я знаю, как тяжело бы быть от родных. Напомню, пока ты здесь, ты на, Юр, на Юровике, Петрсон, всегда тебе рады. Жестко. Нельзя было садиться, да? А -а -а -а. Спасибо вам всем, что пошли и принесли очень ценные вещи, святылище готово. А мне нельзя вещи поставить. А у меня нет вещей. Шаша, это было бы очень эмоциональное событие. Да, я рада, что теперь наш старшая есть место для моей мамы. Поговори с Лизой. Спасибо тебе за помощь. Блин, главное, чтобы сейчас шилинги не заполнились. Спасибо тебе за помощь, Мария. Все эти события воспустили так много воспоминаний. Да раньше папа работал на нефтяных, на нефтяных платформах на побережье, когда я росла в Техасе, а он не отделяями не появлялся дома, инспектируя платформу в заливе, и проводила все время с мамой и лошадьми, но после, после несчастного случая все изменилось. Папа продал наш техасский раньше, мы начали переезжать с места на место, он соглашался на любые командировки, лишь бы и быть подальше от этих ужасных воспоминаний. Наверное, ты представляешь, что из этого вышло. Но в в конце концов все стало хорошо, я познакомилась с Аликсом, с и... И со мной. А со мной? А пофиг. На нас всегда насрать. Разумеется, старшайн, как я могу о тебе забыть? А потом вот эти дела снова пошли к Скверна, появилась ты, Мария, и вернула меня к Свету. Судьба удивительным образом посылает нам именно те, которые нужны мою историю. Ты знаешь, тебе расскажи немного о себе, что прошло тебя надежно понять. Я не имею, я просто скачала эту такую игру. Судьба! Да, и меня тоже Странно, что я никогда раньше не слышала о Юрике, Пока папа не сказал, что мы сюда переезжаем Но как только ездится, казалось, ты поняла, что это судьба Юрике звал меня, интересно, зачем он призвал тебя? Понятия не имею, поверить могу Чтоб все, наконец, строились Теперь у нас есть раньше но Не могу, не просто место для жизни Настоящий дом, я много лет не видела папу таким спокойным Где наша семья выросла Теперь с нами Джоша и Перлхард Видела бы ты, какая гармония Перлхард и Старшана Несловно чай и печенье Марье, твой, твоя помощь просто нет с Без тебя у меня бы не получилось строить его лог памяти о маме на раньше страшайным. А! Вот примет небольшой знак моей благодарности. Какая штука? Какая штука. А, все, и нас послали, да? а, -а, -а.